Когда был суд над Платошкиным, в этом маленьком зальчике, а он крошечный, специально небольшой зал, я так понимаю, выбрали, Я не знаю, какие другие залы, там есть в этом Гагаринском суде, но с трудом в этот зал поместились два прокурорских, это уже наверное, на финальной кстати, был один, четверо адвокатов, Платошкин, жена на приговоре, отец Платошкина, Николай Платошкин старший, мы с Шингаркиным и моя жена. Еще один человек был, жаль. флотную. вплотную. В разных углах этой комнатки, при том, что у нас было сколько, я вот сказал, стояло, меняясь каждые полчаса, семь судебных приставов с вот такими дубинками, в народе их называют демократизаторами, полной амуницией в бронежилете, а это тяжелая штука, их потому и меняли. Жара же еще была в эти дни. Они стоят в этом железном нагруднике из стали, пули непробиваемом, в зале, с рациями, и один все время держал руку в кармане, такой, что у него там финка спрятана. Семь человек в разных углах. А вы можете мне объяснить, что происходит в стране, если в маленький зал на... 9 или 10 человек, из которых там судья, я судью еще не назвал, угу. и два прокурорских, приходят 7, прокурор... 7 судебных приставов, вооруженных до зубов, да еще и с вот такими дубинками. Они кого бить собрались, я как понять не могу. И вас будут бить, и Платошкина, и не, не будут. Напугать не получается. Вот это тема нашего разговора, которую я хочу вам предложить. Все эти дубинки и семь человек, которым тяжело стоять, они же стоят, от... броня, хрень-то. Их меняют постоянно. Угу. Когда руководители страны увидели, как я предполагаю, съемку с гостиницы «Москва», сделанную специальными службами, сколько людей на самом деле было на улицах столицы во время последнего митинга по Навальному, это же после всех этих заков, ну, в день послания. Угу. Сколько на самом деле было ребятишек. Их больше стало, мое предположение. Никто не испугался. Вчера у суда был несанкционированный митинг фактически. Я видел это, смотрел. Вот. Там тоже было несколько сот людей. Ну, тысяча нам точно была. Но ну, люди приходили, уходили. Ты мне уже отвечать можно, да? Да, нужно. Вот что происходит? Они пугают, а ведь никто не пугается. Это у них все рухнуло или. Нет. Ну, я вообще удивляюсь, что ты вот уже, я тебя знаю, сто да? лет, да? Сто лет стареешь уже да, я уже все лысый абсолютно да у меня уже пятая жена то слава тебе но до сих пор ты наивный я наивный да вот э, я тоже слушала недавно э, вера ганзя есть такая депутатка от кпрф э, в этом, в госдуме нашей у нее спрашивает вот что как вы относитесь относитесь э, к посланию путина угу. она говорит вот я ждала от него вот он об этом скажет, о новых рабочих местах. Но это она ждала, я, например, уже Нет, ничего не ждал. Там тогда и так далее. Ребята, ну это кончайте э, наивничать. Что происходит, я тебе скажу, что ну. это крах э, дрезденской, то есть немецкой системы. Что такое дрезденская система? Ну, Путин же из Дрезден, да? Ну, он там работал когда-то разведчиком, ну, начальником там каким-то. Ну и что? Это есть. Крах трезинской системы вербовки народа, причем мирной вербовки. А что есть трезинская система вербовки? Путин кого завербовал? А мы сейчас будем об этом говорить, кто такой Путин, откуда он взялся. Так, очень интересно. Мы... А откуда... откуда же он взялся, по-вашему? Ну, для всех, что его с неба спустили, вот, царя, значит, божьего такого, и он будет э, россия, управлять Россией, чтобы Россия продвигалась вперед. А мы сейчас поговорим об этом. Вот это разговор ты хотел? Хотел. Ты его получишь, да? Нет. Это, то есть сейчас мы обязательно и вернемся. Путин ведь ушел, был капитаном, ушел в отставку майором. Кто-то сказал, что подполковником. Нет, он не дослужился. Почему ушел отдельная история? Сегодня вы говорите крах, я не вижу краха. Это мирного, мирного краха. А пошел последний этап. Вот смотри, мы сейчас, ты не прибиваем сейчас, пока, да? Только так, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Очень интересно. Мы сейчас э, говорим о том, что э, это вообще шахматная партия. Это все люди, которые э, приходят к власти, которые э, уничтожают демократию и при, приводят э, страну к авторитаризму, там тоталитаризму. Вот это их путь. Сначала заигрывают с народом, вот, потом когда у народа многие стали, становятся, начинают понимать, кто это такой, они начинают заниматься другими делами. Вот он 21 год вербовал народ, обещал, врал, говорил, что мы будем делать то-то, то-то. Год за годом проходил, он забывал об этом, потом снова обещал. Вот. И пока было что давать людям. Люди многие верили и шли за ним. Теперь уже давать нечего. Теперь разворовали страну. И стали образовываться какие-то объединения. Вот, скажем, Платошкин объединение. Они же испугались не самого Платошкина, они испугались его как лидера. Образовалась система Навального, скажем, да, вот, в которой э, нормально был бы человек, скажем, вот, Президента Азербайджана, сын нашего знакомого. Ильхам Алиев. Да, Алиев. Если бы был у Алиева в Азербайджане, скажем, Навальный, он бы Алиев обязательно взял, скажем, председателем комитета по борьбе с коррупцией. Потому что сам Алиев честный человек. И он... Ищет честных людей для того, чтобы они делали дело. То, что Гейдар Алиевич встретился бы с Навальным или с Платошкиным, это гадалки, не ходи. Как человек, который много наблюдал Гейдара да? и часами, и сутками разговаривал с ним в течение жизни всей последних, последних 10 лет Алиева. Я говорю, да, конечно. конечно он, он бы с ними встречался. Но это люди, которые и отец его, и Гейдар Эльдар... Эльдар Алиевич. Да. Но ну, это Гайдар вот, его сын, они люди дела. они пришли для того, чтобы поднимать свою страну, они любят ее. Они не какие-то не спекулянты, не временщики, а это их родина. У них действительно сердце. Ну, а эти люди пришли, которые, мы сейчас будем об этом говорить, они решили сорвать с этой России чего-то. И когда сейчас э, увидела эта власть, что... Начинается возмущение где-то, тогда, тогда власть э, сказала, это сейчас я это же вернусь, ты помнишь, когда немцы пришли в сорок первом году и когда они стали школы создавать для, для э, русских, э, больницы, нет. На оккупированных территориях. На... Школы да? были примитивные, там право да, движения, да. немецкие языки, несколько часов литературы, русские. Почти язык. такие примитивные, но, как но сейчас, было, как было, сейчас было, у нас. Было, да. было. Больницы, теперь да, Абсолютно верно. Локотская республика в каждом районе, а эта территория больше, чем в создаваются, все прочее. Потом и, когда, даже да, и, и даже заводы восстанавливаются. Даже коммунисты были на работе в той же да. Локотской республике. люди, высшей. они думают, что люди сейчас это, э, пойдут за ими, но они же начали жесткую политику вести, обманывать, там, недоплачивать. Да убивали просто налево и направо. Не, убивать они потом стали. Насиловали, да ладно. Потом. Вот. А потом, а, ну ладно, когда а... люди увидели, что это оккупанты, и когда стали организовываться партизаны. Началась личная были... война у каждого советского Началась... человека. Началась. Немцы начали э, террор. Точно Абсолютно. так же сегодня. Абсолютно. Когда э, эта власть сегодняшняя, олигархат... Не получается террор, нет? Я по Платошкину видел. Они же писали приговор как реальный, а в последнюю секунду не рискнули мое предположение. Я не знаю за кулисных дел. Но эта девушка, эта женщина Арбузова, я вот рассказывал сегодня в своей реплике, да? Я читал, смотрел, слушаю. Да, она реально. А, слушайте, ну хорошо, какой-то к черту террор, когда именем Российской Федерации от большого ума. Судья Арбузова Я сл слышу. запрещает говорить что-либо о Единой России. Да. И создан прецедент. Ей Медведев что, должен букет цветов, что ли, подарить? Или показать ей пальцы? А это Или что, это... а что не террор? А да удив... какой террор? Это хав... анекдот. Это начало террора. Он всегда так начинается. Меня вообще удивили люди, которые стояли около суда там. Mm -hmm. И когда Платошкину дали пять лет условно, и все кричат. Победа, победа какая -то... Лучше, чем тюрьма-то настоящая. Нет. Мы же видели, как автозак въехал за час до начала. Ну, видел я все. Ну, Мы показывали. Так ну, У вас такое отношение, Извини меня, с этими людьми. У тебя тоже сейчас как-то говоришь. Это как ты приходишь, простить как э, человек э, к помещику? Нет, то, что Спатошкин получил срок, пусть и условно, это безобразие, позор страны и Но позор... Это, унич... это уничтожение личности. Ему мы теперь не... Э, выдвигаться никуда. А если он начнет заниматься политикой, ему дадут 5 лет эти неусловно добавить. Нет, не так. Еще хитрее. Нет, стоп. Вот очень интересная тема, и я об этом буду говорить так. с Николаем Николаевичем. Так. Они могут посадить всю страну, как в Албании. Ход же страны загнал в концлагеря они после Они могут, потому войны. что они считают, что 71 миллион лишних в России. Стоп, стоп, стоп. Про 70 миллионов не будем торопиться. Я пальцем показал, я истерику устроил этим ребяткам прокурорам. Вы привели! Ты лейтенант, и ты капитан, которого на усиление кинули, не месяц Арбузовый, не Платошкин же их привел, а ваша позиция, ваш идиотский приговор, ваша бездарная работа в течение года и ваши ребятки издеваются над Платошкиным. В России все мгновенно переходит в собственную противоположность. Разве я не прав? Дай правы? Бог, чтоб все были такие наивные, как ты.